А чувства – это же дефицит у мужчины. Вы должны понять, что вот ваш этот хаос – да, это на самом деле ваша сила и ваше преимущество. То есть мужчина, который живет в мужских энергиях, у него все разложено по полочкам. Все ясно, все понятно, все четко. Но для того, чтобы было развитие, периодически в порядок нужно вносить хаос. И, и вот ваша вот эта вот энергия, это, это и есть то, что мужчине важно получать периодически. Потому что так как бы ну, развитие становится. Вот. Так и. А на вам зачем мужчина? Потому что если будет мужчина в таком же хаосе, ну, это будет трэш какой-то. Ну, если мужчина тоже такой же, как и вы. А я не знаю, что завтра, ты жил сегодняшнего дня. Ну, давай тасоваться. Ну, какой-то, может быть, период для получения опыта – это интересно и прикольно. Да, но если мужчина не говорит, так, у меня есть цель, есть амбиции, есть планы, хочу там пятое-десятое, дом, квартиру, машину, там, стать самым крутым. Вот, вот ваша энергия, она как раз-таки для того, чтобы мужчина это сделал, для реализации амбиций. И вот, вот ресурс, вот ресурс мужчины – порядок, ресурс женщины – хаос. Если только один хаос, как бы, то это беспредел. Один порядок, ну это скучно как-то, занудство получается. Там нет развития. То есть, по сути, что делает мужчина? Вот, вот, вот представьте, что вы почва, да, на мужчина бульдозер. Он берет такой чик, взял у вас немножко хаоса. Так, чик построил там домик какой-то. Потом еще взял что-то, построил. Вот. Если он не берет вот, ваш этот хаос, так ну, ничего не произойдет. Ну, есть у него бульдозер, есть у него ков, Все он знает, ездить умеет вперед-назад. Не так если один чернозем кругом и нет бульдозера. Ну, что это такое? Болото будет какое-то. Вот это то, что следует понять, и э, если вы это поймете, все темы, связанные с сексизмом, феминизмом и прочей ерундой у вас отпадут, потому что э, все, кто вот, спорят на эту тему, они не догоняют, что мужчина и женщина – это разные существа принципиально, то, что умеет женщина, мужчина никогда не сможет сделать, он не сможет родить ребенка, нет матки, если есть, то он тогда женщина. Вот. У женщины нету э, семени, вот. она сама его не может произвести. Вот. И вот это и есть вот, разность природ, которая создает новую жизнь. И никто из них не круче, не хуже, никто никого там не должен там чмырить или самоутверждаться. Вот. Надо так самостроиться, чтобы э, мужчина вошел, а женщина открылась, тогда будет жизнь. Если кто-то не выполняет свои обязанности, не входит или не открывается, жизнь не создается. Половак это лучшая метафора жизни и мужско-женских отношений.